Здравствуйте. Рассмотрим тему собеседование, интервьюирование, тестирование при приеме на работу, их основные характеристики и способы подготовки с учетом особенностей разных нозологических нарушений. Вопросы в данной теме. Собеседование при приеме на работу, цели проведения, виды, рекомендации по прохождению, интервьюирование при приеме на работу, Отличие от собеседования, вопросы и рекомендуемые ответы и тестирование при приеме на работу. Первый вопрос. Собеседование. Собеседование при трудоустройстве – это беседа между работодателем и претендентом на вакантную должность или рабочее место. Первое, что следует понять, в процедуре собеседования две практически равно заинтересованных стороны – это работодатель, который заинтересован в выявлении личностных особенностей и профессиональных знаний, умений и навыков у кандидата на вакантное рабочее место. И работник, который заинтересован в получении информации о вакантном рабочем месте, профессиональных обязанностях, условиях труда и других вопросов. Будьте достаточно уверенными. Знайте, что приглашение на собеседование – это уже показатель некоторой заинтересованности работодателя в вас. На собеседование обычно приглашают 20-30% от общего числа кандидатов, прошедших предыдущие стадии отбора. Поскольку собеседование – это двусторонний процесс, то определим те цели, которые преследует каждая сторона данного процесса. Цели работодателя – выявить, обладает ли соискатель теми характеристиками, которые заявлены в резюме, оценить профессиональные знания, умения и навыки, определить, может ли соискатель успешно выполнять обязанности в вакантной должности, оценить психологическую совместимость соискателя с будущими коллегами с корпоративной культурой компании, Получить ответы на дополнительные вопросы, позволяющие уточнить недостающую информацию, сформировать комплексное представление о соискателе, как о личности и профессионале. Цели соискателя вакантной должности. Оценить требования к претенденту на вакантную должность и определить свои возможности соответствовать данным требованиям, выполнять должностные обязанности выявить соответствие культуры компании своим собственным представлениям и подходом к жизни, определить, насколько предложения по вакантной должности, условия труда смогут удовлетворить личные мотивационные требования. Собеседования бывают разные. Знание основных характеристик разных видов собеседований позволит быть готовым к их прохождению. Так по цели выделяют Предварительное собеседование, цель которого – отсев совершенно неподходящих кандидатов, явно не соответствующих требованиям и ожиданиям работодателя. Основное собеседование, цель которого – выбрать несколько самых подходящих кандидатов с учетом опыта работы, профессиональных знаний, умений, навыков, личностных качеств. И завершающее собеседование – цель которого – это принятие решения об утверждении самой подходящей кандидатуры, предложение работы данному кандидату и обсуждение с ним условий договора. По структуре поведения выделяют «свободное собеседование». Оно напоминает беседу, в ходе которой происходит знакомство двух людей. Цель такого собеседования – оценить личное качество соискателя, понять, сможет ли он влиться в коллектив, при этом, как правило, у работодателя отсутствует набор критериев, которые следует обязательно оценить в ходе собеседования. Ситуационное собеседование. Проводится опрос по ситуациям, которые происходили с соискателем на предыдущих рабочих местах и как проявил себя в них соискатель а также могут быть задействованы моделируемые ситуации, по которым от соискателя требуется оценка разных аспектов и предложений действий в данной ситуации. Основная цель – это оценить успешность и адекватность действий специалиста. Стрессовое собеседование. При нем соискатель вводится в эмоционально-стрессовую ситуацию с целью оценки его поведения и действий. При этом важно держать ситуацию под контролем, чтобы после завершения осталась возможность дальнейшего взаимодействия с соискателем. Собеседование по компетенциям – это самое распространенное собеседование, в ходе которого происходит сравнение уровня профессиональных навыков и знаний, компетенций соискателя с заявленными данными, необходимыми для успешного выполнения своих функций в вакантной должности. Оцениваются достижения и результаты на прошлых работах. Используются опросники, тесты, кейсы. И смешанное собеседование, которое предполагает использование всех предыдущих методик оценки профессиональных и личных качеств, но требует высоких затрат времени. Еще одна классификация. По формату проведения. Это может быть телефонное собеседование или собеседование онлайн. Они, как правило, являются предварительными, но в случае найма на удаленную работу, данные собеседования могут рассматриваться как основные. Индивидуальное массовое собеседование проводится с несколькими претендентами одновременно, как правило, при наборе персонала на большое количество однотипных низкоуровневых рабочих мест, чтобы сократить время на подбор, и в результате на работу попадают практически все кандидаты. Также может быть с одним представителем работодателя беседа с глазу на глаз психологически более комфортно, раскована, так как здесь лучше контролируется ситуация, ее легче организовать, но результаты могут оказаться очень субъективными, а оценка ошибочной. И с несколькими представителями работодателя, это может быть линейный руководитель, непосредственный, менеджер по персоналу, психолог и другие представители работодателя. Данное собеседование дает более объективную и справедливую оценку кандидатов, хотя и создает психологически сложную ситуацию. Таким образом, собеседование позволяет оценить профессиональное и личное качество кандидата на вакантную должность но следует отметить его значительную субъективность. Результаты собеседования во многом зависят и от личности собеседующего. К собеседованию можно и нужно подготовиться. Что можно сделать? Первое. Следует собрать информацию о работодателе. Сколько лет существует компания? Какую продукцию или услуги предлагает клиентам? Сколько человек находится в штате? Это позволит отразить вашу заинтересованность в работе на данном предприятии. Подготовьте информацию о себе в пределах 1-3 минут. В рассказе следует отразить профессиональные знания, умения и навыки, достижения на предыдущих рабочих местах. Можно рассказать и про неудачи и способы работы в этих случаях, каких результатов удалось достичь и что это принесло компании. Подготовьте те вопросы, которые вы сами хотите задать работодателю. Уточнение должностных обязанностей, назначение испытательного срока, социального пакета, дополнительной страховки, графика работы и тому подобное. Сформируйте пакет всех необходимых работодателю документов. Постарайтесь заранее уточнить их набор. Это могут быть документы, удостоверяющие личность, резюме, трудовая книжка, Документы об образовании, рекомендательные письма. Документы должны быть под рукой, чтобы в случае необходимости предъявить их. И подберите одежду, продумайте стиль, он должен вписываться в концепцию той компании, куда вы идете на собеседование. Внешний вид, чистые волосы, одежда, ухоженный вид. И еще несколько правил. Не опаздывайте, уточните адрес заранее, выйдите из дома заранее. Придите в офис за 10-15 минут. Если опоздание в силу каких-либо причин неизбежно, позвоните и предупредите. Это знак уважения к работодателю и его времени. Выучите имя и отчество собеседующего. По Дейлу Карниге имя человека – это самый его любимый звук. Запомните его или их должности. Создайте атмосферу спокойствия. Отключите мобильный телефон, в самом крайнем случае предупредите собеседующего, что вам нужно быть на связи с кратким указанием причин. Будьте доброжелательны, контролируйте свою мимику и жесты. И помните, быть приглашенным на собеседование – это уже 50% успеха. Постарайтесь закрепить его. Второй вопрос – интервьюирование. Интервьюирование является составной частью собеседования. Если собеседование у нас происходит от слова «беседа», то интервью, по сути, это опрос, то есть один человек задает вопросы, а другой отвечает. Структурированное интервью со стандартизированными вопросами, затрагивающими суть работы, повышает эффективность собеседования по сравнению со свободной беседой. Цель интервью – это оценка профессионально важных деловых и личных качеств кандидата, таких как профессиональные знания и опыт работы, степень заинтересованности в данной работе, активность жизненной позиции или пассивность, целеустремленность и готовность работать с максимальной отдачей, степень самостоятельности в принятии решений и ответственности за результаты своей работы, стремление к лидерству, способность руководить и готовь, готовность подчиняться, уровень интеллектуальной активности, способность творчески подходить к решению проблем, готовность рисковать или излишняя осторожность, умение хорошо говорить и слушать, внешность и манера поведения, честность и порядочность. Значит, вот примеры вопросов, к которым можно подготовиться э, при подготовке к интервью. Вопросы. Расскажите немного о себе. Как вы смотрите на жизнь? Какие видите в ней сложности и как с ними справляетесь? Чем вас привлекает работа у нас в данной должности? Почему вы считаете себя, себя достойным занять эту должность? В чем ваше преимущество перед другими кандидатами? Каковы ваши сильные стороны? Каковы ваши слабые стороны? почему вы ушли с предыдущей работы, получили ли вы другие предложения работы, насколько успешно вы прошли собеседование в других местах, не помешает ли ваша личная жизнь данной работе, связанной с дополнительными нагрузками, как вы представляете свое положение через 5-10 лет, на какую зарплату вы рассчитываете. К этим вопросам можно подготовиться и воспользоваться подсказками опытных интервьюеров. Например, если вам задали вопрос, расскажите немного о себе. Выкладывайте козыри, подчеркивая свое желание и возможность занять эту должность. Излагайте только главное, то есть говорите о своей квалификации, опыте, ответственности, заинтересованности, трудолюбии и порядочности. Говорите кратко, точно, ясно, спокойно и уверенно. Если вам задали вопрос, как вы смотрите на жизнь, какие видите в ней сложности и как с ними справляетесь, нужно высказываться о жизни позитивно. Жизни без проблем не бывает, но трудности преодолимы. Судьба и карьера человека в его руках. Люди доброжелательны, готовы к сотрудничеству. Мы сами кузнецы своего счастья. Если мы начнем говорить о сложной жизни и о том, как сложно в ней пробиться, то это может охарактеризовать нас как несчастного человека. Следующий вопрос. Чем вас привлекает работа у нас в данной должности? Здесь нужно привести серьезные и конкретные доводы. Желание применить свою квалификацию и опыт там, где они могут дать наибольшую отдачу и будут по достоинству оценены. Можно подчеркнуть привлекательность работы в сильной команде профессионалов. Вопрос. Почему вы считаете себя достойным занять эту должность? В чем ваше преимущество перед другими кандидатами? Здесь можно понять, что это самый лучший вопрос, который вам могут задать. И здесь без ложной скромности можно назвать свои главные преимущества перед другими претендентами. Нужно продемонстрировать свое умение убеждать, подчеркивая свои преимущества. Следующий вопрос: каковы ваши сильные стороны? То здесь следует в первую очередь подчеркнуть те качества, которые требуются для данной работы. Приведите убедительное подтверждение на конкретных фактах. Часто задают и вопрос: каковы ваши слабые стороны? И здесь не нужно стараться показаться идеалом. Работодатели ценят в соискателях искренность и способность адекватно оценивать себя и свои недостатки. Не нужно приукрасить, стараться или скрыть свои слабые стороны. Если вы получите эту работу, рано или поздно все тайное станет явным. Есть и те слабые стороны, которые могут сыграть вам на руку. Например, на прошлой работе вас считали дотошным занудой с недостатком креативного мышления. А здесь будут ценить за внимательность и ответственность. Помните, что самым худшим ответом на этот вопрос является шутливое Я слишком идеален или я безуспешно борюсь со своими достоинствами. Следующие вопросы. Почему вы ушли с предыдущей работы? В первую очередь нужно подчеркнуть то позитивное, что было в предыдущей работе и во взаимоотношениях с коллегами. Назовите такие достойные причины, как желание более интересной или, например, высокооплачиваемой работы, желание профессионального роста, стремление наиболее полно реализовать свои возможности. Вопрос, почему вы решили сменить место работы? То есть, как правило, этот вопрос задают тем, кто на момент собеседования еще работает. Как и при ответе на предыдущий вопрос, нужно отразить, какие причины вас побудили. Это стремление к профессиональному росту, может быть, расширение сферы применения своих знаний, повышение заработной платы. Это уважается и приветствуется во всех развитых странах. Вопрос. Получили ли вы другие предложения? Ваш авторитет повысится, если вы расскажете о других приглашениях на работу, но отметите особую заинтересованность именно в данной вакансии. Хорошо, если вы скажете желание получать максимальное удовлетворение от своей работы. Также на вопрос, насколько успешно вы прошли собеседование в других местах, нужно постараться убедить, что заинтересовали конкурентов, но вас интересует именно данная вакансия. Следующий вопрос. Не помешает ли ваша личная жизнь данной работе, связанной с дополнительными нагрузками? Попробуйте убедить интервьюера в том, что у вас есть возможность гибкого отношения к графику работы. Например, если у вас есть маленькие дети, то вы можете уточнить, что в случае болезни значит на больничный может уйти бабушка следующий вопрос как вы представляете свое положение через 5-10 лет здесь с готовностью расскажите о своем планируемом профессиональном росте о возможно жизненных целях то есть человек который имеет цель в будущем ценится больше Значит, ну и следующие вопросы. Какие изменения вы бы произвели на новой работе? То есть здесь можно показать свою инициативность, знакомство с ситуацией нововведений, реорганизации предприятий. Но это можно сделать только если вы ознакомились с делами фирмы. Кому можно обратиться за отзывом о вашей работе? То есть нужно быть готовым предоставить телефоны или адреса бывших сослуживцев и руководителей. Ну и очень часто задают вопрос, на какую зарплату вы рассчитываете. При этом русская пословица гласит, кто себе цены не знает, тот всегда продешевит. Хороший специалист всегда знает себе цену и рассчитывает на высокую заработную плату. Поэтому лучше завысьте ожидаемую оплату своего труда, чем, значит, скажете ее более низкую. Ожидаемая и предполагаемая зарплата почти всегда различаются давайте еще вспомним собеседование для лиц с инвалидностью если на этапе собеседования на этапе предоставления резюме до собеседования с целью устроиться на работу вы не отразили наличие инвалидности то на этапе собеседования интервьюирования снова встает вопрос необходимо это делать или нет и здесь два варианта Первый. Если нарушение нельзя не увидеть, то и скрывать его бесполезно. Лучше говорить о нем прямо и делать акцент на наличии у вас тех профессиональных и личных качеств, которые позволят выполнять работу на вакантной должности наравне со здоровыми работниками и даже лучше их. Второе. Если нарушение невозможно выявить с первого взгляда и в ходе собеседования или интервьюирования, то здесь при работе с некоторыми специалистами э, и на некоторых должностях вы должны выполнять определенные требования к состоянию здоровья работника. И вот если перед занятием этой должности вас официально запросили о состоянии здоровья, а вы, не принесли, а вы принесли поддельную справку, то это сокрытие и ответственность несете вы.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 тесты, имеющие определенную шкалу значений, применяется тестирование для стандартизированного измерения индивидуальных различий. Обязательно ли тестирование? Некоторые соискатели не хотят проходить тесты по различным причинам, волнение на собеседовании, нежелание сообщать о себе личные сведения. При этом грамотные сотрудники, проводящие собеседование, должны объяснить, что проведение такой проверки необходимо нанимателю. Правильно составленные тесты позволяют работодателю определить уровень компетенции, интеллектуального и психологического развития потенциального работника и много других факторов. Вместе с тем, любой претендент по закону имеет право отказаться от заполнения опросника, и этот поступок не может являться официальной причиной для отказа в трудоустройстве. Но следует понимать, что если наниматель проводит тесты, то для него важны результаты. Найти официальную причину для предоставления должности кандидату, успешно прошедшему тестирование, и отказа человеку, не пожелавшему участвовать в вопросе, не составит труда. Независимо от должности, на которую претендует работник, тесты делятся на устные и письменные, а также в зависимости от информации, которую необходимо получить, выделяют тесты психологические, которые направлены на выявление основных черт характера анкетируемого. Например, при поиске специалиста по общению с клиентами выясняют, насколько соискатель дружелюбен и общителен. Профессиональные. Основная задача – определить уровень знаний и навыков человека относительно конкретной профессии. Логические, интеллектуальные или тесты на IQ. Позволяют выяснить, насколько быстро претендент на должность может решать логические задачи без использования дополнительных средств, таких как книги, вычислительная техника. Личностные тесты. Тесты, например, на мотивацию, на обучаемость. Тест на детекторе лжи. Позволяет работодателю узнать личностные качества и некоторые сведения из биографии претендента на должность. Наиболее распространенные тесты среди работодателей представлены в таблице. Поэтому при подготовке к тестированию, а также к собеседованию и интервьюированию, в ходе которых тоже могут запросить пройти тестирование, можно в первую очередь подготовиться по данным тестам и доступ к ним есть свободно в интернете онлайн. Таким образом, Тестирование – это часть собеседования, к которой можно подготовиться и отразить качество, необходимое работодателю. Но это та его часть, в которой лучше предоставлять правдивые ответы, так как результатом может стать ваша несовместимость с работодателем, коллективом предприятия, его корпоративной культурой.